А, мужики, всем привет. В общем, смотрю э, видос <про>, про гайку зашел, э, удлиненную, на 14. В том видосе я ошибся, сказал на 12. Ну, те, кто в теме, те сами меня поняли. И без этих цифр. Гайка, да гайка. В общем, делаю гидробак, чищу сейчас внутри. Вот эту половинку, одну почистил. Заливная горловина будет вот такого плана. Это вот а, крышка с нее. Резиночка. Вот лежит. Но вот эта заливная вместе с крышкой были так ушатаны коррозией, что просто капец. Но это еще как-то вычистил при помощи вот таких щеток мелких, да, маленьких для а, шуруповерка. Вот такая вот. И, соответственно, еще вот такого плана. Но вот с крышкой а, дело, да, немножко посложнее. Но у меня знаете, все просто. Сейчас покажу еще один лайфхак, который применяется не только вот для вот этих вещей, но и для чистки коробок, я не знаю, да всего чего угодно, куда не подлазят обычные вот такие вот, даже, даже вот, вот такие вот щетки не подлазят. А хочется быстро и чисто. Короче, давайте покажу, а там уже смотрите сами, надо вам это или нет. Ну и что для этого всего нужно? А всего лишь навсего старый тросик с ручника. Некоторые их выкидывают, обрезают с моста, выкидывают, как металлолом. А я эти вещи не выкидываю никогда, я их собираю. Кожуха выкидываю, они без надобности. А вот эти вещи очень даже нужные. Вот из этого троса получается обалденнейшая щетка по металлу. Такая, которая залезет в любую щель, туда, куда даже ничем и не подлезешь. Тросик, он двойной. Верхняя оплетка замотана в одну сторону, вторая внутренняя оплетка замотана в другую сторону, поэтому он такой и жесткий. Впрочем, сейчас э, сделаем щеточку. Я, значит, э, завариваю, ставлю точку сваркой, завариваю э, край тросика, для того, чтобы когда его отрежу, чтобы он не рассыпался. Впрочем, сейчас зажму в тесы и покажу. E aí Просто точка, которая схватывает все жилки, включая внутреннюю. Все, отрезаю сейчас, сколько мне нужно. Ну, сантиметра три, наверное. И этого будет достаточно. И никуда она не рассыпалась. В то время, когда вот здесь трус разлохматился. Все, теперь обычный шуруповерт. Зажимается шурик. Получается обалденнейшая, жесткая щетка по металлу. Впрочем, сейчас мы что-нибудь почистим ей. Мужики, допустим, к примеру, да, какой-то сваренной угловой, вот такой вот конструкция, да, куда не подлезешь ничем. Элементарно просто становится, я не знаю, на поменять вот так место да? щетка становится в угол запросто вычищает шлак и все остальное она может вот так вот да раскрутиться где там не вижу камеры вот ну, поменять Вращение, она закрутится в другую сторону. Шлак отлетает капитально. Ладно, это один момент. Другой момент. Покажу на примере вот такого грязнючего НШ-10, да. Который имеет вот такие ребра жесткости. В принципе, как и на коробке, да, как и на раздатке и всему остальному. Есть некоторые вот такие даже узкие. Можно, конечно, взять отверточку, там ножичек, там, тряпочку. Также можно взять а, химию. Все это обработать. Обмыть. Но не всегда. Самые такие засохшие, застарелые, не, вот такие вот вещи, которые кусками, это пыль прессованная, отъедает химия. Поэтому только механика, мужики. Элементарно просто, смотрите. Самое узкое я беру этот, ребро. В обратную сторону, чтобы щетка раз лохматилась, стала пошире. Не знаю, видно там, камеру опустить чуть-чуть. Куски просто отлетают. Это так, на скорую руку показываю. Понятно, да? Пассатижи зажимаются. Ну, щеточка становится тонкой. Вот такие вот дела. Смотрим еще вариант другой. На самом деле. Я заготовил их, чтобы показать вот еще три новеньких, да? а так у меня по большому счету вот, чтобы их истереть, это нужно капец сколько времени. Три штуки, ставятся вместе, шуруповерт и зажимается. Делается щетка пошире, будем так говорить, да, видно как они стали. Длину можно делать абсолютно любую, но мне вот комфортно работать вот так. Ну чуть достать их, слишком я их засадил. Была вот такая, стала вот такая. Где у нас тут погрызны? Уже и вычистил. я думаю видно да так на скорую руку так мужики где еще можно ее применить О. сюда точно ничем не подлезешь пробовал Здесь смотрите как вычищает, а остальное все можно почистить большой щеткой. Я думаю, также можно использовать их и по отдельности. Главное, что они не рассыпаются. Как-то так. Так что, друзья, вот такое простецкое решение. Хе -хе. Куда применять щетки эти, сами уже решайте. Но вещь обалденная. Жесткая. А если из то из одного троса можно, да, не знаю, там сколько их наделать. Хватит, наверное, на весь год. Вот такие дела. Ладно, на этом будем заканчивать видос. Итак, длинный, наверное, получился. Особо сейчас снимать нечего. Поэтому, может быть, какие-то короткие моменты буду выкидывать. Так что, не судите строго. Вот. Как-то так. Всем пока. С вами был Санек. Если лайфхак полезный, обязательно палец вверх и обязательно комментарий. А тем мужикам, кто еще и дублирует комментарии на Дзен канале, блин, вообще респект и уважуха.